Всем привет! С вами сегодня я Олег, и сегодня мы на канале Форик 88. И сегодня я буду вам объясняться по поводу нового канала. Погнали! Пау. Короче, друзья, что же, начнем? Что будет на новом канале? Я буду снимать футбол с этой камеры, которую я сейчас снимаю. Да. Канал будет называться Лехандра. Да. Ну что ж. Там будут на моем этом, этом канале пеналити, пробивать пеналити будут, ролики с друзьями, матчи по футболу и пеналити с друзьями. Что ж, друзья, ну вот так вот. Ну, а на этом всем вами прощаться, не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк, написать топ-комментарий и нажать на колокольчик. Всем, а нет, еще подпишитесь на мой новенький, новенький канал, Лехандра. Да, ссылочка будет в описании, только я его создам. Пока.